Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которого нужен, особенно в Турции. И тем более, если сейчас речь стоит о самоизоляции, я думаю, пригожусь для того, чтобы рассказать последние события, которые разворачиваются у нас здесь в Турции. Не секрет, что по всей планете сейчас разгуливает коронавирус, и я принял решение с этой недели начать активную информацию по этому вопросу. Я и на прошлой неделе, практически каждый день, выкладывал какое-нибудь новое видео, а сейчас проснувшись в это. В понедельничное утро решил еще активнее говорить о том, что происходит, делиться своими мыслями, тем более, что времени появилось у меня больше, все больше и больше времени я провожу дома, самоизолируюсь. И вот что мне пришло в голову, по порядку. Значит, по поводу вчерашнего дня. Вчера я провел трансляцию, и после нее меня тоже посетило пару мыслей, которых с которыми я сейчас с вами поделюсь значит вчера у меня в гостях прямо здесь на моей импровизированной студии на балконе был кирилл и анжела мы общались по поводу того что фейк коронавирус или нет очень активно все происходило если вы не смотрели кстати обязательно посмотрите так получилось что трансляция разделилась на две из интернета но от этого она хуже не стала Мне самому понравилась ваша активность и то, как мы обсуждали происходящее много новостей со вчерашнего дня еще появились новости я не сейчас скажу чуть позже ну во первых в жизнь вышел телеграм-канал мой где мы начинаем общаться обсуждать новости делиться информацией и становиться друг другу полезнее кроме телеграм-канала у меня еще появился и чат поэтому сразу же два Источника и информации и общения будет в описании к этому видео, куда приглашаю всех для того, чтобы мы могли быть полезнее друг другу и чувствовали э, дружескую руку помощь если она нужна. Кстати, если у вас есть друзья, э, у которых есть престарелые родственники, бабушки, дедушки, они оказались здесь, в Турции не нужна какая-нибудь помощь в виде там, еды или еще какие-нибудь продуктов питания, товаров первой необходимости, не стесняйтесь, спешите, будем помогать. Потому что сейчас по закону люди старше 65 лет и люди, у которых есть какие-то болезни, дабы избежать заражения коронавирусом, они наиболее подвержены этому. Вот, им запрещено выходить на улицу. И как им в таком случае прикажете жить? Поэтому давайте помогать друг другу. И, конечно, в Турции есть очень удобные функции у, почти у всех кафешек и ресторанов, когда можно э, заказать по телефону, и вам придут защитные минуты домой еду. Но, вот, тем не менее, человеческий фактор никто не отменял. Может кто-то не сможет доехать или еще что-то, так что обращайтесь, пишите. И о погоде. Часто меня спрашивают о погоде доброе утро всем кто только что проснулся турецкий кофе ты год вот, погода сейчас в турции хорошая но прохладная вот передо мной электронный градусник 11 с половиной градусов тепла что для этого времени еще не так-то жарко что касается улиц алании я сейчас нахожусь в алании ты вот они пустыны и особенно пустыны в это время у кого есть желание прогуливаться рекомендую именно это время знаю уже много семей которые самоизолировались и находятся уже даже вторую неделю дома в частности галина у которой свой инстаграм-канал очень интересный могу рекомендовать мы уже снимали неоднократно видео вместе и очень она хорошо помогает своей информацией. Мне в частности я оттуда беру какую полезную информацию для Ты год, вот, большой привет, галине У нее двое детей, и она уже две недели назад приняла решение находиться дома, дабы не подвергать риску своих родных и близких. Чести хвала. Ты год, вот, новости у нас происходят тут каждый день, все новые и новые события отражаются в средствах массовой информации многим я не доверяю средства массовой информации поэтому все перепроверяю спрашиваю друзей блогеров просматриваю большое количество каналов и вот что я хочу сказать что каждый день буквально по часам все менять ну, начнем с того что я пользуюсь ресурсами онлайн и отсматриваю какие официальные данные по зараженным. Естественно, меня очень интересует Турция, интересует Германия, интересуют другие страны, потому что почти во всех странах мира у меня, друзья, вот вчера даже на трансляции мы звонили в Германию. Вот опять-таки, посмотрите, если не видели. И на сегодняшний день, на 30 марта, ситуация в Турции такая, что инфицировано 9217 человек. Из них, к сожалению, с летальным исходом стоит 31 человек и 105 человек вылечились, что не может не радовать. Сколько продлится эта вся ситуация, никто не знает, но думаю, что быстро это не пройдет. Поэтому давайте запасемся терпением и будем находиться по возможности дома, друзья. Я вчера видел видео послания. Из Италии моя коллега, блогер, записала видео, в котором рассказала, как у них обстоят дела, как у них все развивалось и что с этим делать. Они самоизолировались в деревушке в горах, и она заявляет о том, что это все не шуточки. Поэтому из первых уст показывает, как происходит развитие этой самой э, вирусной истории ну не буду говорить уже об этом давайте жуть жути не будем нагонять но и э, расслабляться сейчас пока еще не стоит в этом отношении самоизоляция да да да так а по поводу э, новостей хочу еще сказать то что вот на вчерашнее утро когда я готовился к трансляции были одни новости было сказано то что во всех средствах центральных муниципальных органов власти турции то что запрещается лицам преклонного возраста выходить на улицу старше 65 лет о том что те граждане которые прилетают из-за границы иностранцы попадают на двухнедельный карантин о том что перелеты будут прекращаться только на вывоз граждан россии в частности сейчас работает вот кирилл рассказывал как он собирается уезжать 5 числа так что это полезная информация вы можете посмотреть у меня в трансляции вчерашней и мне было сказано что нельзя теперь ездить на междугородних автобусах без специального разрешения из муниципалитета но вчера поступила еще одна очень интересная информация которую я нигде не видел но когда моя коллега лена из анталии везла сюда клиентов показать недвижимость. вот Выяснилось, что есть уже определенные ограничения по передвижению между городами, да, даже на автомобиле. Представляете? Да. Кстати, большой привет, Лене. До сих пор есть активность по поводу недвижимости. Даже такое время люди, уже оказавшись здесь, в Турции подбирать недвижимость и приобретают. Вот посмотрели в анталии и приехали вчера посмотреть Аланию. Сейчас в процессе размышлений. Алексей его семьи большой привет. Вот. Кстати, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь спрашивайте Мы продолжаем вести в этом направлении работу. Поэтому... Если кто-то хочет посмотреть объекты, риэлторы выходят из домашних офисов и показывают. Поэтому смело могу порекомендовать грамотного специалиста, который, согласно вашему индивидуальному запросу, предложил вам те или иные объекты, которые подходят именно вам. И коль зашла речь о риэлторстве, хочу сказать, что некоторые компании уже устраивают, онлайн-конференции, и они пользуются популярностью. Люди со всех стран мира заходят, общаются, спрашивают. И я думаю, что в ближайшее время изменений ждать, ждать не стоит, к сожалению, по поводу вируса. И подобные вещи онлайн, если что касается интернет, я думаю, что это будет очень популярно. Поэтому имейте в виду. Ну, по поводу передвижения на автомобиле, вы поняли, да, будьте внимательны и имейте все документы соответствующие, если собираетесь куда-то поехать, отдохнуть или посмотреть какие-то красоты. Но справедливости ради отметим, что есть запрет на посещение парков, трезовых залов под открытым небом, набережных мангалы, как в Турции называют пикники, запрещается делать и турки очень к этому серьезно относятся че хвала всем буквально. -таки. Кстати очень приятный момент каждый вечер, в 9 часов вечера вот и на этом балконе я аплодирую и вот на соседних выходят люди аплодируют турецким врачам вот. такого объединения в этом прогоним вирус вместе и благодарим врачей за их работу много врачей по всему миру страдают от этой напасти и я желаю им здоровья и это действительно очень героические вещи которые вы делаете дорогие наши врачи ну что мне продолжать приходить видео я сказал о том, что предлагаю обмениваться информацией, кто меня смотрит, консолидироваться, помогать друг другу в бизнесе. И мне действительно приходит уже видео и с информацией о том, кто чем занимается, какой вид деятельности, для того чтобы мы могли помочь друг другу в этой сложной ситуации. Потому что нельзя сколько это продлится, а для многих людей, которые находятся в самоизоляции, единственный заработок может быть это то, чем можно заниматься дома и предлагать свои товары услуги, вот, и услуги. и и те люди, которые вот, смотрят мой канал, может быть, воспользуются ими и таким образом помогут друг другу. Когда мы сидим дома, очень хорошо работает в онлайн-формате на любые психологические игры. Расширение – замечательная игра, когда ты сидишь дома и начинаешь узнавать себя и свою семью, а может быть, своих родственников, а может быть, соседей очень рекомендую переходим в онлайн-формат уже с воскресенья не стесняйтесь предлагать, я абсолютно безвозмездно и бесплатно размещу вашу информацию с контактными данными вот и надеюсь что вам принесет денежный заработок в виде клиентов а мои друзья подписчики смогут воспользоваться какой-то удобной функцией и опцией для себя Поэтому присылайте. И вот в частности мне уже э, прислали несколько видео. Я готовлю их к монтажу. А сейчас я предлагаю посмотреть э, смешное шуточное видео для поднятия настроения моего друга Александра, который находится сейчас в Анталии. Саш, большой привет! И я уверен, что мы еще неоднократно что-нибудь интересненькое от тебя видим. Так смотрим. Я не просто здесь фотографируюсь и не просто в этой одежде. Одежда это э, спецподразделение Happy И вечером спецподразделение имеет поставленную задачу обнести это дерево. Первая модель вот она вышла. Его вот надо как-то назвать. Да. Палка а, Значит, палка портакалка. Итак, испытание приборов палка-портакал. на группу успешно справилась с поставленными задачами. всем до скорых встреч разумеется мы пока еще кекси. я буквально несколько дней назад озадачился вопросом чем же заниматься мне во время самоизоляции и придумал себе очередное занятие, помимо того, что вот читать книги, смотреть фильмы. Я решил посетить онлайн-курсы для того, чтобы самосовершенствоваться. И вот буквально -таки вчера начал активные поиски, сказал об этом в прямой трансляции. И мне мои друзья уже посоветовали многих тренеров, причем реальных, которые не связаны там с просто свешиванием лапши на уши я к этому серьезно отношусь но вот, ты не хочу тратить время на всякую фигню и мне уже вот поступило много имен для рассмотрения от моих друзей и я вот сейчас вот озадачиваюсь чем чем мне заняться поэтому я рекомендую вам тоже если есть на то возможность есть интернет вот не прибегать таким ресурсам. шикарное дело я смотрел и гандапаса и полиенко и даже был на тренингах бэкфорда который является прототипом человека который был которого играл дикаприо в фильме Волкс, Волк-стрит очень интересные вещи говорит и в плане бизнеса, и в плане личностного роста. Но почему бы нет? Так что давайте вместе следить за происходящим. И я думаю, что смогу поделиться своей информацией, потому что у нас сейчас время побольше, и смогу быть в ближе, более близком контакте с вами пока речь идет о тренере александр Херц, мне понравилось то что он говорит ну а дальше будем как говорится посмотреть в одессе он сам из одессы и смешно и непринужденно глубоко Говорит там о многие вещах, которые связаны, кстати, и с коронавирусом, и чувствую, что мне это может быть интересно. Хотя я по большей мере скептично ко многим вещам отношусь, и пока у меня к нему тоже очень много вопросов, но посмотрим. это Эту сюжетную, сюжетную линию буду держать, потому что уже собираюсь посещать часто эти курсы и буду как бы, рассказывать вам тоже, что там будет интересно если останусь там. По поводу ваших видео я еще подумал сегодня, проснулся с утра и думал, что помимо того, чтобы знать, чем мы занимаемся, ну и вы в частности с той стороны телеэкрана, я вспомнил свою бурную молодость, когда работал на радио и был у меня такой персонаж Гноми Гвася, которого я придумал и для детей рассказывал в шутливой форме через специальный прибор модерации голоса, вот, рассказывал сказки. Сейчас столкнулся тем, что мои давнишние слушатели говорят: Назар, самое время рассказывать сказки, давай для наших детей ну, что-нибудь придумай. И я вот думаю, что мы можем объединиться вокруг наших детей с сказок я сейчас попробую начать а у кого будет желание возможность продолжать и может быть из этого получится какой-нибудь интересный проект я обещаю смонтировать если будут интересные варианты и выкладывать для того чтобы вы могли своим детям в это время непростое сидя дома тоже показывать какие-нибудь интересные моменты связанные вот, с сказками вот например давайте попробуем прямо сейчас гноми гласим. решил одно прекрасное утро поехать в путешествие собрал свои вещи и выехал из своей гномляндии где жил вместе с котом васей вот, на котором любил очень кататься и хулиганить вот, решил поехать в Турцию посмотреть, какая же это Турция, потому что совсем недавно к нему приходил в гости его дружок и рассказал, что там очень много апельсин, а гномы Гвася, как выяснилось, любят апельсины. И несмотря на то, что был Чурашка, которого нашли в апельсинах и с которым он тоже был дружен вот. он решил поехать посмотреть своими глазами где же там эти апельсины растут и что там интересно и вот он собрал свою котомку вот, подпоясался и пошел по свету вот в турцию прошел он несколько стран пришел в турцию постучался открыл а это оказывается большая страна где много-много и апельсины и мандарины и лимонов и самое главное больших больших гор агрег он маленький и поэтому горы еще больше становились в его глазах. и море он море никогда не видел Встал он на берег моря почесал затылок смешно хикнул и решил пойти вот на этом месте давайте подумаем, куда же в влася пошел что же с ним было в эти самые приключения так утро я еще не до конца проснулся поэтому пойду просыпаться дальше начало положено ну а мы посмотрим что же происходило на улицах алании вчера я выезжал ремонтировать камеру тоже отдельная история вот у меня поломалась камера sony x 3000 и из-за проблем со стабилизацией я начал искать сервисный центр, здесь не оказалось, мне порекомендовали крутого мастера, крутую мастерскую. И вот две недели у меня камера там лежала, у меня кормил завтраками. Вот. И все-таки я пришел и забрал камеру, потому что он мне уже что-то это Видео о том, как он ее ремонтирует, как тяжело и что не успевает, извинялся. Вот. Но я все-таки принял решение, пришел, забрал камеру вместе с деньгами, которые предварительно дал честь хвала отдал деньги все нормально вот и теперь ищу новый сервисный центр где мне могут все таки отремонтировать камеру скорее всего придется в Маланию отдавать ой в анталию по площади чтобы там отремонтировать но это другая история и вот пока я ездил забирать камеру я проехался по улице алани и заснял интересные моменты которые могут передать ту атмосферу и те новости которые у нас здесь происходят не падаем духом ничего экстраординарно не произойдет если мы будем по возможности самоизолироваться и ответственно отнесет все дело. вот так вот. все друзья большое спасибо за то что смотрите мой канал подписывайтесь ставьте лайки делитесь этим видео вот у кого есть вопросы обращайтесь с радостью помогу тем более что у меня теперь есть телеграм-канал и хорошего всем настроения и насколько возможно удачных будней трудовая неделя началась у кого-то возможно она будет вся проходить дома я думаю что это будет правильно все хорошего настроения дин донды и доги легли ну и наконец просто чао пока но это мэрия казалось бы все без изменений но нет вообще народу нету вообще обратите внимание за то какой, какой красивый вид ну а здесь Детская площадка. Причем не просто детская площадка, а детская площадка, которая огорожена. Вот здесь вот написано, что лучше находитесь дома. И дети все послушались. Находятся все дома. Ну, почти, ну, вообще вообще никого нет Вон там вот вдалеке Мохмутлар. А здесь можно наблюдать, вот поближе уже видно, что вообще никого нету. Центральная часть, где все обычно отдыхают. А вот здесь лавочка, которая перемотана. Нельзя отдыхать здесь. Здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. А, а вашу дочку? Это не дочка. Не дочка? Я мальчик. Так, все, понял. Вон там вот... Набережная, а здесь у нас наше. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. А это кто сын. рядом с вами? Сын, сын, сын как зовут? Лев. Лев. Чем вы здесь занимаетесь? Живем. Ну, вы приехали отдыхать или вы здесь действительно живете? Приехали, да? Живем. О -о -о. У нас здесь квартира, вон там на горе. Ого! Так вы уже местные тут сторожило, да? Начинаем сторожить. Начинаете сторожить А с какого города приехали? Санкт из Санкт-Петербурга. Земляки, значит. Ну что, ребят, как вам здесь в турции это живете? Сколько вы здесь по времени? 10 дней. Десять дней вообще новенькие. Дней. Ну, как вам за эти 10 дней? Да нормально. А как Тип летели сюда, ехали? Тепло, дикарем прилетели. На самолете, я так понимаю, да? да. Квартиру уже приобрели или снимаете? Давно, да. То есть вы раньше приезжали наездами, а сейчас вот уже перебираетесь, да? Ну, планируем. Ага. А в ближайшее время не собираетесь уезжать в Питер? Так вот думаем. Сейчас с перелетами непонятно что. Вот, поэтому и спрашиваю. Поэтому пока решаем еще в стадии. Пока здесь, да? Нет. Хорошо, тогда такой вопрос. Почему вы выбрали Турцию? Ну, вид на жительство получить можно легко так сказать гражданство да. Поэтому. ну а самое главное ну неужели только миграционная политика э, причать может быть все таки э, ну, слова, еще тепло конечно солнце, о, море, что и наш и питерский море. климат против сопротив у турецкого то это небо и земля да питер отличный город но блин погода меня там всегда добивала как с финского начинает задувать там хоть стой хоть падай влажность ну а здесь хорошо давайте давайте вот вы мне скажите дим а, что здесь вот три самые основные плюса которые вы а, выбрали вот в турции вот, то что повлияло море, на выбор море солнце горы местное население добродушные 4 даже 4 да, да. но ну, а что подразумеваете под добродушностью местного населения ну пусть они хорошо даже сейчас в период коронавируса не поменялись они абсолютно они понимают что от нас уже сейчас только мало как туристы ага. ведут себя прекрасно и считают так, ну а теперь да у тебя спросим, тебе что здесь нравится или не нравится? Вот давай, что больше всего нравится? Мне здесь больше всего нравится, что здесь очень тепло. Еще что здесь горы. Ну, вообще везде могут быть горы. Но мне в Турции очень нравится, что здесь тепло, и что мы здесь давно были. Нам понравилось больше, чем в этой стране. Вот. Ну а чем ты сейчас занимаешься во время вот самоизоляции? но ну, вот, там сейчас говорят, вот коронавирус, лучше больше дома сидеть. Вот. А мы просто ходим купаться, Ходите купаться. Да. Ну кстати, друзья, осторожны, что могут уже начинать штрафовать, потому что есть уже э, ограничения по поводу посещения людных мест и так далее. Ну, у нас Было, да, такое? Да. А как это происходит, расскажи? <къех> Подходят, подъезжают и все, просят покинуть. Ну, руки не заламывают, не не, заламывают. Не, как не у нас бывает, там или еще что-нибудь Все нормально, все да? Нормально. Ага. Отлично. Ну хорошо, а чем вы будете вот заниматься в ближайшее время, если все-таки надо будет дома находиться больше? Мы с понедельника планируем на учебу через интернет выйти. Дистанционно, да? Дистанционно, да. да. Ага. Ну и пока все. Какие-то прогулки еще. Ну а ты как это с друзьями здесь уже с какими познакомился или еще в процессе? Да, познакомился, но они просто здесь не живут, так что они уезжают. Один друг уже сейчас уехал, другой послезавтра уедет. Ага. Ну, ты собираешься здесь с кем-то знакомиться, там, не знаю, там, есть у тебя в планах? Запланировал ты за своей напряженной неделе с кем-нибудь познакомиться из турецких ребят? Нет. Пока еще нет. Но я по... пока думаю, как попадется. Mm. Я понял. Ну хорошо. А что тебе здесь больше всего не нравится? Мне здесь не нравится, ну, мне по-моему нравится то, что... Ну, мне, по-моему, здесь всё нравится. Да, вот так вот. Остаёмся.